не быстрее для того чтобы долги закончились необходимо не занимать и необходимо отдавать вообще отдача долгов <coughs> и зарабатывание денег они между собой связаны когда мы берем долги то мы берем у будущего и в будущем они плохо зарабатывается поэтому чем быстрее вы отдадите тем быстрее возможность зарабатывать больше для вас откроет